Хороший. Сейчас в разных местах вы, да? да. да. Все, пока. Так, пока. В прошлый раз. Да. А ты где-то была там, то ли в гостях, то ли в день, понятно. Вот. Слава был. Слава, скажи, пожалуйста, какие задания я давал на сегодня? Ну... Мне вы давали еще думать над стихотворением. И еще все, все повторить. Ну, это немножечко не так. Я просил придумать, включить свои наблюдения, придумать один-два этюда Я эту работу все время буду требовать от вас. Все время буду требовать потому что мне нужно чтобы у вас наблюдательная система работала И чем интереснее для вас будет момент наблюдать за окружающим миром тем больше вы себя будете обогащать я говорил тем больше в вашу библиотеку память будет попадать жизненный опыт Жизненный опыт — это значит общение, наблюдение. Илья, ты появишься? Наконец появился. Здравствуй. Я, я просто сначала два раза зашел, смотрю, смотрю, у вас с другой группой было. Я пока ушел, а мне, а мне, не, а мне не высветилось то, что у вас начался звонок. Ничего. Значит, давай вспоминай, что я давал на сегодня, какие задания. У меня уроков много было, я, заб... я забыл, что вы мне дали. Вот тоже самое, почти, ну, правда, не оправдываясь, так как ты, ответил и Слава. А Слава помнил, что надо с литературным материалом поработать, а то, что основное для меня это... Ваша личная наблюдательная система должна работать постоянно. Я... Георгий Михайлович, я... Я... Я... Я... я миллион раз говорил. И в прошлый раз мы расстались на том, что вы сегодня подготовите дома, попробуйте, а идт какой-нибудь покажет мне вашу зарисовку из вашей личной жизни, из ваших собственных наблюдений. Из вашей собственной фантазии. Я просил первое и говорил, что надо обязательно и да, зарисовку обязательно показать сегодня. Мне постоянно интересно, это самое главное условие, работает ваша наблюдательная система в жизни или нет. Какую часть жизни вы выхватываете какую часть вы жизни наблюдаете, что для вас интересно. Вот для меня с вами занятие, это вопрос звучит постоянно для меня лично, как и руководителя студии, а кто из ребят уже больше понимает, что такое наблюдательная система, больше пользуется этой наблюдательной системой для своей личной жизни? И как результат я потом увижу, я могу точно сказать, что человек наблюдает, это как колодец, что такое по колодец, понимаете, да? Но колодец бывает без воды, засыкает, его забывают, и люди к нему не подходят. Вот точно так же и человек. А бывает колодец, да, который приток воды идет постоянно, новый, свежий, живой. Колодец наполняется и отдает свою воду людям. Люди, точно такой же колодец, только другая живая вода поступать должна к ним. Чем больше этой живой воды вокруг их жизни будет, ими замечен, принято, оценено, Чем больше они будут интересны для окружающих людей. Поэтому эти чуды я не отменял никогда и отменять не собираюсь. Слава, балуешься с этой, тебе видно, то не видно. Вижу, ты держишь руку, что ты хочешь сказать мне? Я, я хотел я сказать, чтобы, чтобы вы мне повторили, а я сейчас на бумажку запишу, что мне сделать надо. Дорогой мой, я вот это то, что с Во-первых, я записываю, потом я выкладываю. Достаточно зайти на сайт, посмотреть наше прошлое занятие и пересмотреть его еще раз. Потому что пока идет занятие, у меня идет запись. А потом я эту запись выкладываю. Я считаю, что другие люди, которые интересуются профессией актера, либо как использовать актерские технологии для развития собственных личных данных природных да? собственных природных данных как их развивать, на что обращать внимание, посмотрев наше занятие сделать правильный вывод Понимать. еще раз говорю не надо ничего даже записывать надо просто еще раз рассмотреть а что я там делал а как я там делал а если Георгий Михайлович меня хвалил, то за что? А если ругал, то за что? Какие ошибки. И вот это я сохраняю для вас. Для вас. Даже через 10 лет оно останется в интернете. А если меня уже не будет, а у вас возникнет интерес, посмотрите, какой я был 10 лет назад. Почему а учил Георгий Михайлович? И вы всегда можете зайти и посмотреть. Вспомнить. Какие... Основные праздники у нас для того, чтобы расширить себя и свои природные пятки. В общем, не готов. Я правильно понимаю? Слава то, то у меня Илья зевает на занятия, в том То Платон у меня зевает на занятия. Слава зевает на занятия. Ты спать хочешь, ты не выждался? Вау. не выспался да? поменяй да. отношение. Это, во первых это твое избирательное право куда тратить время в данном случае ты выбрал что уроки с Георгием Михайловичем для меня интересны я прихожу а если я пришел потому что надо прийти а мне сейчас неинтересно, я спать хочу то ты от этого занятия ничего не получишь Поэтому ты тогда просто время потратишь, лишь бы потратить. Но это твой выбор. Я тут выйти за тебя что-то сделать я не могу. Только сам человек определяет, что для него в ту или в ту секунду важнее. Позевать, просидеть, просто поучаствовать или вникнуть в то, что говорит Георгий Михайлович и понять, что я прошу. Итак, наблюдательная система она должна работать каждую секунду. Ее обязаны научиться отбирать из жизни, видеть в жизни самые вкусные и интересные моменты. А самые вкусные и интересные моменты это когда человек живет и получает удовольствие от своей жизни, удовольствие от своей работы, удовольствие от того, что он. Он любим и он любит. Это самое главное. Поэтому мне и нужны вот эти этикеты. Хорошо. Если не готовы, к третьему вопросу там по поводу, если ты помнишь, да, я не просто просил там тексты повторить. Я нацелил Сколько Слово, Поскольку мы находимся в пандемии, вот в этой вот изоляции. И партнерскими работами мы сейчас мало можем заниматься. То есть на расстоянии, да, на уровне информации, благодаря технологии, я как бы партнера вижу, я могу с ним беседовать, я могу да, и удивлять могу его. Но вот почувствовать локоть партнера на одном сценическом пространстве, эта возможность обучения удаленных, она не представляет нам такой возможности. И поэтому я говорил, давайте перейдем и попробуем все-таки пойти по пути создания театра одного актера. Это говорил Потому что есть коллективное творчество театра, когда актеры на сцене не один, не пять, а, допустим, там 40 человек одновременно действуют одновременно. И это на сценической площадке здорово смотрится, все, то мы сегодня этим заняться не можем. Значит, у нас есть другая форма. Через эту форму обучиться вот этому восприятию, наблюдению, пониманию, что такое чужое слово сделать своим, что такое чужое хочу, совпало с моим хочу, и почему я взял тот или иной материал, и как выразить через этот авторский материал, выразить себя, это большой труд, это большая работа. Я хочу, чтобы вы понимали. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили по поводу того, делали какой-то маленький анализ в прошлый раз, да, на каком этапе мы находимся, что мы уже прошли, какие упражнения мы делали, что мы уже знаем, какой терминологией из актерской профессии мы уже владеем и понимаем. То есть, что такое смена предлагаемых обстоятельств, что такое этюд, что такое упражнение для локти партнера? как чувствовать партнера? как с ним действовать, взаимодействовать. Вы все это проходили. Это Аня не проходила, ей трудно. Вот это в упражнение, в и я участвовал, и ты участвовал. И вы работали уже, когда выходили делали очень интересные сценические постановки. Слава, у тебя есть великолепно. Вот что такое театр одного актера, да? твои – это театр одного актера. А праздничный сон до обеда вместе с Соней, которой ты работал, вот это уже театр ни одного актера. Разницу понимаешь? Вот я об этих вещах и говорю. Илья, твои вот эти... Непоседы. Помнишь? Отрывок. Да, мы сделали сценировку. Ты участвовал, ты делал, ты работал прекрасно. И все, кто с тобой действовали, тоже работали прекрасно. Но это театр. Это как бы коллективное мышление, коллективное творчество. А театр одного актера, это уже вот совсем другое. Это вот то, что слава делал Зодчик. Это то, что ты делал, когда башню один делал. Вот это театр одного актера. Поэтому мы сейчас вынуждены, как бы вернуться к этому. Давайте сейчас мы сделаем. Да, а потом мы переходили к чему, да? Предлагаемые обстоятельства разбирали, которые меняются, в зависимости от условий которых. А потом мы говорили, что предлагаемые обстоятельства мы выискивали там глаголы в тексте, мы выисквали там событийный ряд. То есть это та терминология, которую я часто использую, которую не я придумал, а есть великие мастера, которые создавали разные школы, но шли к одному и тому же. К творчеству, народному творчеству, к творчеству, которое может удивить людей, к творчеству, которое может передать сопереживание и вызвать сопереживание. Действию, идущему перед ними на сцене, это самый высший пилотаж, когда человек, зритель не просто сидит, а он участвует в том действии, которое видит на сцене. А, вот мы по этому пути будем идти подходить все больше, ближе и ближе. Ань, в принципе, я для тебя вот это все повторяю, потому что тебя на прошлом занятий не было. Но вот такой маленький обзор, а чем мы тут занимаемся, а для чего мы тут занимаемся, считай, что я его сейчас повторил еще раз. Тебе немножечко открывается картинка вообще, да? Чем мы тут занимаемся, зачем мы тут занимаемся и что мы хотим? Как-то выстраивается в твоем сознании, да, вся наша учеба, ради чего она? Да или нет? Да. Спасибо. Давайте сейчас сделаем, поскольку мы давно этого не делали, Аня этого тоже никогда не делала. Вы делали, но это вы уже забыли, как вы делали. Я сейчас хочу, чтобы вы перешли, раз мы не сделали, не приготовили этюд, который наблюдение, который я просил, и вынужден опять обратиться к этому. Давайте зацепим сами себя, свою фантазию, немножечко с другой стороны. Мы сейчас пойдем по пути оживить предмет оживить предмет что это такое вот давайте сейчас и пробовать значит можете найти любой предмет который у вас есть Скажите, поработать цель смотреть на этот предмет с точки зрения, что этот предмет живой, что этот предмет умеет мыслить, что этот предмет имеет историю. У нас это называется биография, истории, да? а Свою историю создания, появления на свет. И что, если этот предмет, он... Мы в жизни так относимся. Но наша творческая фантазия, которой мы работаем, должна помочь нам. Мы должны сейчас поработать. Один будет работать, двое смотрят. Включая свою фантазию на действие оживить предмет. Можно без слов рассматривать его. Пожалуйста. И я буду видеть, как вы работаете, как, у вас, как вы понимаете эту фразу оживить предмет. Я все это, это увижу. А можно добавлять слова, можно со словами работать. Но словами не такими. Вот эта ручка там была создана тогда-то, тогда-то. Это называется, я не оживляю предмет, а как бы я его познал и передаю... Познание о данном предмете я как бы передаю дальше. Меня это не интересует. Меня интересует, когда вы начнете оживлять предмет, понимать его мысли, которых пока нету но они могут возникнуть у предмета благодаря вашей фантазии. И как это звучит, или как это смотрится зрителям, как зритель это, я в данном случае буду зрителем или вот мы ну, все втроем, один будет работать, а я в том числе, мы втроем будем смотреть. Мне важно, чтобы вы загорелись желанием оживить любой предмет. Чем больше вы будете сами в этом участвовать и своим как бы, наблюдением, и своей фантазией, и своим желанием, тем больше и интереснее будет для зрителей. Какой вопрос, Илья? Я хотел спросить, вот, то, что э, камеру по повернуть на предмет, или э, что, чтобы видеть, что за предмет? Ну, держи поближе просто к своему, и, и наоборот, отсядь так, чтобы до пояса я видел в руках у тебя предмет, и твое личное. Вот Размы... так? Кама, да, ну вот чуть-чуть ниже камеру просто опустить, чуть-чуть... Вот теперь я вижу тебя, до пояса вижу. Пожалуйста, да, все. Да, и скажу, начали оживлять этот предмет, ты будешь передавать мне через камеру. Да? Mm -hmm. Слава, тебе понятно? Что? Я спросил, тебе понятно, о чем я говорю и что я прошу? Прям вот под конец плохо слышно было. Что я сказал? Тебе понятно? Нет. Задавай свои вопросы. Что тебе не понятно? Вы глючили, вас не было. Мне слышно. Я тебя отлично слышу. Я хочу узнать от тебя, что тебе не понятно. Нужно его оживить, предмет. Об этом и говорил. А ты говоришь, мне непонятно. А я спрашиваю, а что тебе непонятно? Оживить предмет. Я объяснил, как оживляю предмет. да? Хорошо. Если я заинтересован, если мне интересно, о чем думает предмет, я равнодушным не буду. Я буду с ним взаимодействовать. С этим предметом. Я буду фантазировать по отношению к этому предмету. Аня, тебе понятно? Аня, не спи. Тебе да. понятно? Да. Тебе интересно это попробовать? Да. Вау. Ты по-прежнему не понял, поэтому не делаешь и не будешь делать, да? Буду делать. Хорошо. Сейчас я свет зажгу, чтобы вы меня видели. Илья, подумай, какой вопрос у тебя. Стойте! Ты руку поднимал? У меня вопроса никакого. Я тебе на руку, что ли? я тебе на руку, я бы я готов уже. Вот теперь понятно. Да, слава, слушаю выйти Мне звонят. Давай. Быстрее приди, быстрее приди, чтобы мы начали. Ань, ты подумала, какой предмет возьмешь, как ты будешь с ним работать? Да. А -а -а. Молодцы, молодцы, молодцы. Ну вот сейчас, сейчас. Давай давай начнем, когда слава придет сюда сейчас. Слава, подключи. Ну, Илья, поскольку ты тянул руку, ты у меня первый начнешь, договорились? Хорошо. Хорошо. Аня куда-то сейчас исчезла, я не знаю, она тебя будет видеть или нет. Аня, ты видишь Илью? Аня! Ты да. видишь Илью? Да. Слава. Что? Семья первый начинает, мы смотрим внимательно. Я чуть-чуть назад отодвинся, потому что опять, да, вот не видно тогда. Вот, да, да, да, вот так вот. А экран ты низкий, у тебя пол лицо до носа я вижу, а выше носа до оба я не вижу. Вот, все вижу, все, не надо не, все. Так, смотрим за Ильей. Начинай. Thank <laughs> you. Всё. Спасибо, спасибо, спасибо. Молодец, попробовал. так ну Давайте разберем сейчас, да? Кому понравилось, кому не понравилось, делал он то, что я просил или нет? Слава, отвечать Ну да. Зад нечего. Ну, да, он, он выполнил то, что надо было. Выполнил. Так. Аня, твое мнение? Ну, мне как... Ну, то, что он сделал, мне кажется, как-то... Как-то странно, можно так сказать. Мне показалось, что он не выполнил вашего задания. Ну, я могу понять твое отношение, что это странно немножко. А теперь расшифруй слово. Странно в чем? Ну вот, когда он дотрагивается до нее, и у него рука отскакивает, Это вот. а эта мышка, она что? Она будто бы жодца, что ли? Понимаю, он гладит ее, как живое. Ну зачем руку-то отскакивать? Не, я просто... Мы просто... не спорим, не спорим. Сейчас, да, мы делаем сейчас разбор для того, чтобы э, вы услышали... Ну вот мое мнение такое. Молодец, что попробовал, поскольку первый. Молодец, по-настоящему размышлял по отношению к предмету. Имел свое какое-то чувство, которое вылезалось на лице его. Проживал и ничего не показывал. Это пять плюс. Он не изображал ничего. Он жил согласно тому внутреннему налогу, который в нем рождался от предмета. Он действовал правильно, он пытался выполнить то, что я просил. А теперь хорошо обратить внимание. Твое слово «странно» я бы отнес, знаешь, к чему? Однообразие мышления от начала до конца. Однообразно. Нет внутреннего ритма проживания, да, потому что любой предмет, мы не можем постоянно быть однообразно, к нему иметь отношение. Наше отношение к предметам меняется. То оно очень активное, то оно нас удивило чем-то, то оно нас возмутило чем-то. Да? Но оно активное. Но мы устаем от этой активности. А это называется да, смена темпоритма проживания. Вот твое слово странно. Я бы положил на слово однообразно. Слушай, я какой вопрос? Я просто хотел ответить на, я просто хотел ответить э, э, на вопрос Ани, то, что почему она так считает. Просто... Не надо это делать. Не надо. Почему по простой причине. Каждый имеет право на то творчество, которое в данном случае, в случае у него рождается. Наша зрительская здесь заинтересованность присутствует, но исполнитель либо берет наше внимание полностью на себя, либо нет. Например, мне очень было интересно, потому что я, ну, будем говорить, от разных людей, по-разному смотрю на каждого человека. Для меня не бывает одинаковых людей. Каждый человек интересен для меня. И больше всего, меня интересует, как живет его мысль, и как лицо, мышцы лица, глаза, внимание его откликается на действия, которые он производит. Я вам всегда говорил и говорю, мы, чужое слово, когда делаем своим, для нас самое главное не искать интонации, для нас самое главное – Выстраивать четкие действия, которые рождают внутренний монолог и который откликается голос наш. Это правильная работа. Точно так же, если мы работаем без голоса, без текста, как работал сейчас Илья, там все зависит от того, а, а, а что он в этот момент чувствует, как живет его лицо. И я его хвалил и хвалить буду вас всех за то, что вы не показываете мне, а живете. Но когда я активно живу лицо живет по одному, когда я однообразно живу, все время вокруг одного предмета, но однообразно, то тогда лицо живет по другому. Хотя у него там два момента для меня были очень интересные, когда у него внутренний монолог поменялся, я по лицу это увидел. Это очень здорово. Поэтому на 100% сейчас выполнить мою задачу оживить предмет вы не можете. Я эти занятия провожу для того, чтобы начинали понимать, чем связано наше умение работать. Я, заметьте, ни разу не говорил о том, что «А ну-ка изобрази, а ну-ка покажи, а ну-ка прояви мне чувства». Нет. Второе, что я хотел бы подчеркнуть, и надеюсь, я кто-то уже слышал, Аня, может быть, не слышал, нельзя выстраивать любой этюд, любое оживление предмета по заранее созданной внутренней схеме. А вот тут я буду радоваться, а вот тут я обижусь, а вот тут там на каком то этапе действия я буду в растерянности, это форма все как. Понятно. Сыграть радость невозможно. Сыграть обиделся, ну, еще можно, но это тоже неправильно. Это результат. Никогда не надо смотреть в сторону результата. Результат точно так же. Это то свойство, которое рождается на основании моих действий, на основании моей жизни. Если я полнокровно живу, если я в этой жизни активно участвую, если я активно наблюдаю за партнером, за пешеходами, за случайными людьми, но я активен, я наблюдаю, значит, я активно мыслю, а потом да, какая-то вещь вызвала во мне смех, а какая-то вещь меня заставила серьезно думаться, а какая-то вещь меня оскорбила, это результат предыдущих действий. Поэтому в сторону результата выйти и какой-то результат показать на зрителя, это все неправильно. Мы учимся жить, так как мы на бытовом условии все умеем и слышать, и видеть, и наблюдать. Это на бытовом уровне от природы дано каждому человеку. Но мы учимся для того, чтобы творить, не просто повторять то, что нами да, природа в нас заложила. А мы учимся использовать свои возможности, природные данные, на то, чтобы творить и удивлять мир. Заставлять его идти за мной, верить, что вот данную секунду на сцене я лидер. Я лидер. У меня есть интересные наброски по действиям. У меня есть интерес, который я разработал на основании интересной темы, которую я придумал. Поэтому сама идея оживить предмет, он в данном случае оживлял мышку. Мы это делаем каждый день, что ли? Да мы вообще этого не делаем. Мы к предметам относимся, как относимся, и все. А в том-то и творчество проявить свое личное на основании своей жизни тянуться к этому творчеству постоянно сейчас говорю, на уровне бытового жизненного мы всем этим владеем но вот как это перенести на творчество как через это творчество в театре одного актера то, к чему мы будем подходить Удивлять других, быть лидером для других, заставлять других сопереживать моему одиночному театру, моему действию. Вызвать у зрителя это сопереживание действию, которое я произвожу. Если я здесь буду опираться только на жизненный опыт, у другого, может быть, он еще и выше, я его и не удивлю. А если я в этом буду преобладать, что я буду творить, творить сознательно выбранные идеи, уверяю вас, вот этот простой пример, который сделал Илья, оживлять мышку, его можно так здорово сделать, что другие будут просто вот так рот открыть, смотреть, а как это? А что это? А почему он так, да? А я ему уже верю? А я уже ему переживаю, Да потому что он заразительно это делал. Потому что он понял ошибки, которые сегодня он только попробовал. Но со временем вы потом научитесь этим вещам. И со временем но еще раз повторяю, без фантазии, без личного творчества никогда ничего не выйдет. Поэтому в первую очередь будьте открыты, не контролируйте себя, живите. Еще раз хвалю Илью за то, что он жил и не показывал ничего. по-настоящему жил. У него были по-настоящему внутренние монологи по отношению к этому предмету. Я... Теперь понятно, сказал Слава, я не прерывался там у тебя, а то ты говоришь, что половину слов я понимаю, половину не понимаю. Ты понял, о чем я говорю? Теперь да. Если ты не понял, еще раз говорю, возвращайтесь на сайт через раздел «Новости». Я выкладываю все то, что записываю, выкладываю потом на сайт. И для того, чтобы вам вспомнить, на каком занятии, о чем мы говорили, для чего это? Что важно в наших уроках? Пересмотрев эти уроки, вы гораздо можете больше понять. Итак, кто следующий? Слава или Аня? Аня, ты что такая испуганная? Что тебя поразило? Что тебя удивило? Ничего пока что. Тебя ничего не удивляет? Мои требования тебя не удивляют? Мои разъяснения, для чего творчество И Тебе непонятно. Пересмотри Чтобы через год ты вырастешь Еще постарше станешь да? Вот тогда найди все эти записи Они через сайт публикуются в ютубе Я все туда, туда, туда Я говорю, я может быть уже не буду жить Через 10 лет Значит посчитайте, сколько каждому из вас будет если вы через 10 лет захотите вспомнить, о чем там Георгий Михайлович там беспокоился, а, да. а, а о чем мы говорили тогда, я уже забыл. Так вот, зайдете, посмотрите и вспомните. Слава готов сделать, оживление Оживлите предмет, оживить предмет. Готовы или нет? Давай. Да. Пожалуйста. Приготовились, смотрим. Славочка, я вынужден остановить, потому что у меня сбилась картинка. Я вижу только твою одну бровь и макушку. Дальше я ничего не вижу. А сейчас я попробую. Считай, что это была твоя тренировка. Во-первых, ты перевернул экран, да, и он сейчас уже не... не от макушки и до пояса, а ты сейчас плечами, я тебя вижу, брови вижу. Вижу. Вот. Так, как мне сделать так, чтобы я тебе лучше видел? Вот мне надо. Так, давай я тебя отключу сейчас, а ты меня еще раз набери, или я тебя наберу. Так, слава. А у меня его нету, да? Вы его удалили из звонка. Да, удалил из звонка. А теперь вот я вызываю. А где он у меня тут? Он может сейчас же сам подключиться. Под каким, да, номером? Или под, под каким э, этим самым логином он идет? Он под Слава просто. Под именем. Слава? Да. У него имя Слава просто вот все он присоединился присоединился да только пока без камеры вот вот я его не вижу мне нужно чтобы он с камерой был а вот он с камерой я его камеру вижу отключите удалить пересмотреть проживние вот сейчас кругленький. Так. Вот теперь я тебя уже лучше вижу. Давай попробую еще раз. Отодвинься от сейчас, я тебя видел, чтобы до пояса хотя бы. Вот ну, отодвинься сам от камеры назад, отодвинься. Так, теперь сделай так, чтобы она до пояса тебя видела. Она? От макушки до плеч я тебя вижу, а мне нужно до пояса, поверни на себя камеру чуть-чуть ближе, чтобы наклонилась она до пояса. Я Славу до пояса вижу. Я тоже. Вот так, вот так, а я так. Давай, ладно, давай проработай, пожалуйста. Готов начни? Спасибо, Аня. Га да, скажи мне, пожалуйста, твое мнение. Мне кажется, то, что он не совсем выполнил это задание, потому что он когда он когда рассматривал, он, когда рассматривал линейку, он обращался к ней как-то равнодушно. У него, к, у него отношение к его предмету не менялось. Есть это, есть. Аня, твое мнение. Я, согла... я соглашусь с Ильей. Я соглашусь с ним. Это правильно. Это первые ваши ошибки, они и будут ошибки. То есть, когда я разбирал Илью, и вот твое слово «странно» я перевел на однообразие. Да? Я с тобой согласился. И сейчас э -э -э жизнь лица — это зеркало души человека. Вот что у него в душе происходило? Где какие-то его чувства имели всплеск А какие-то, допустим, были однообразны Вот этой активности его жену, э, лицо не выбило Потому что не было этого внутри себя активности Поражаться, удивляться, размышлять, фантазировать Это Разные совершенно все действия Вот даже я 4 или пять действий назвал они все разные. Ну не может человек удивляться однообразно, а тому и тому же поступку. Либо в момент удивления у него растет двойное как бы удивление, а как так можно, а почему у него получается у меня нет. И моя степень удивления растет, растет, она не стоит на одном месте. Либо остаться просто увидел и равнодушно пропустил на меня себя. Наше лицо, еще раз говорю, отражает всю чувств человека. Вот я хочу, чтобы вы. Вы молодцы в одном. Получилось, не получилось, но вы уже знаете закон. Ничего не изображать. Стараться проживать. И вы идете по правильному пути, и я это вижу. А вот теперь следующий этап, как менять вот это проживание внутри себя. Как набрать эту гамму чувств, а не однообразные чувства. Вот это, да, это творчество уже. Это уже творчество. Поэтому я тоже соглашусь, Слава. Да? А жизнь твоего лица немножечко была однообразной. В одном темпоритме, как говорят, да? Потом еще раз перейдем, потом будем говорить, да? Темпоритм, и вы будете понимать, как он меняется в человеке, этот темпоритм. А актеры знают об этой технике и сразу иногда рассчитывают внутри себя, свои чувства выстраивают по законам темпоритма. Это мы еще будем проходить, это пока еще даже рано. И на следующий год. Пока будет рановато. Но к концу следующего года, может быть, я и подойду. Аню, ты готова? Попробуй. Не думай об ошибках, думай о жизни. говори о жизни. Начинай. Спасибо, я теперь твое рассуждение по поводу того, что видели. Ну, ты не вырубился? Ну да, я видел все. Видел все, скажи твое мнение. Ну, мне кажется, то, что она практически выполнила задание, она рассматривала предмет, но тоже не до конца, не до конца... Ну, не было видно по ее лицу, что... Ну, говори, как приходит тебе на ум, так и говори. Не подбирай, да? Я еще раз говорю, самое главное для меня это то, что вы обращаете внимание, кто изображает, а кто нет. И вы все работаете правильно, и вы все знаете закон, ничего не изображать. А самое главное проживать. Ну, мне кажется, что это был показ. Показ. Какой-то элемент, может быть, да. Ну, не могу тут сказать, правда или нет. Я могу сказать свое ощущение просто. Давай, Слава, тебя послушаем, будь добр. Ну, в принципе, все хорошо сделано. Ну, вот чуть-чуть. Чуть только не вопросы. Она была активна? Да. Активна. Она, эта активность у нее постоянно, вот как одна величина, или можно разделить на три этапа? Ну да. Что там? Разделить на три этапа. На три этапа можно разделить, да? Я бы разделил только на два, то есть даже на, пол, на полтора бы. Лично, ты немножечко поняла, о чем я говорю правильно, все попыталась сделать, но ты ушла явно в активную сторону, не замечая мелочей. И там, наверное, может быть и кнопочка есть, которую я первый раз вижу. И кармашек какой-то может быть есть, который я раньше не замечал и вдруг увидела. И вдруг поняла, а этот кармашек не случайно. А почему он возник? Это она хотела просто понравиться, поэтому кармашек прицепила эта сумочка. Или может быть, этот кармашек связан с тем что ей необходим друг. И она хотела бы положить друга вот к себе в кармаш. Да? Смотри, как я лавирую своими мыслями, своим творчеством. И я не тороплюсь, ты несколько загнала-загнала. Поэтому, что важно в оживлении любого предмета? Первое, что важно, это иметь желание понять его мысли. Раз. Раз. Второе, я уже говорил, прикинуть примерно историю, откуда он возник, как он появился на свет и для чего. Это разные оценки, и они не могут быть одинаковые. А если для меня это разные оценки, то по-разному я буду и жить, и наблюдать, и размышлять. И есть еще маленький этап, да, уметь найти какую-то деталь, Первоначально для меня незаметную, а потом во время действия перейти к активному, еще более изучению самой маленькой детали. И вот тут, конечно, будет, во-первых, интересно смотреть, не будет однообразие, Будет последовательность моего желания оживить предмет. И будет последовательность понять этот предмет. Мы так устроены, что многие вещи мы, я говорю, пропускаем, не придаем значения. А можно по-другому на предметы взглянуть по другому. И на этих предметах сама форма вот этого урока «Оживить предмет» учиться личному восприятию того, что у меня в руках. Это не где-то, это я взял в руки, выбрал. Это я выбрал. И я хочу передать свой внутренний монолог, что я думаю об этом предмете, как я его рассматриваю вот этим лицам, которые смотрят за мной. Итак, на сегодня я с вами больше не буду, как бы настаивать. Единственное, что, Слав, мне хотелось бы услышать по поводу стихотворение, что ты работал, работаешь ли. Илья, ты повторил то, что я просил? Буду повторять, мне нужно распечатать. Муха, муха, муха-цикотуха, это не, не муха, а мой дождик, <coughs> говорили, да? Да. Мы, с, мы, со Святославом, а мы со Святославом первую страницу а проработали. Ты его я... перестал тетрадь? Нет, я же говорю, я забыл, что делать. Значит, сейчас, не забудь, пожалуйста, Ладно, хотя бы строчек десять напиши. Надо? не не там не так много писать, я целую страницу перепишу, или мои слова только. Хорошо, хорошо. Так, Аню, какой анализ ты можешь сделать сегодняшним занятием? Что для тебя интересно было? Я потом Как мы оживляли предмет. Только это Ну да, мы в принципе другим-то и не занимались Но ведь анализ какой-то для тебя я повторил Вот об этом анализе думай Это удобная форма сейчас вернуться к этому анализу Поскольку э, мы много занимались У нас было такое непрерывное общение Непрерывные упражнения Непрерывные действия на наших занятиях. А однажды вот пандемия нас выбила, меня положила в больницу, меня не было с вами, вас не было со мной. Еще раз говорю вам всем огромное спасибо за вашу поддержку, я ее помню, я, ее... я в восторге. И когда я 10 числа смотрел вашу поддержку, поздравления и пожелания быстрее выйти из больницы, у меня слезы на глазах наворачивались, я был счастлив. А на сайте в настях я выставил я вышли в я... э... да, Ради этого стоит жить. Кеоргий вот... Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте, я рад Вас видеть. И я очень рада, что Вы в таком бодром здравии, вот, дай Бог, хорошо было, но похудели. Я уже говорил где-то, что пока я был второй группой инвалидности, я выглядел лучше, чем сейчас после пандемии. Да. Ну, ничего, все восстановится, это Ну, вот я да, чувствую, что это зараза отступила. Вот, вот пока она не отступает, идет улучшение медленно, но даже во сне я вот каждую ночь просыпаюсь, чтобы мне возникнится. Такой вариант выбрать лечение, первый, второй или третий. А два дня, шутки назад мне приснилось, и я проснулся от того, что сами американцы смотрят на то, что мне посоветовать, как себя лечить. Американцы. Я сам должен выбрать, как мне лечиться. И вот то, чтобы выбрать, мне каждый, я говорю, каждую ночь сниться, я выбираю во сне. Я постоянно выбираю во сне, как мне лечиться. Хотя могу ответить, меня спрашивают, как ваши. Я иду медленно. То есть, я как бы иду на поправку. Но пока я чувствую очень медленно я но температуры нету. Я контролирую. Сейчас завел дневник, когда пить лекарства, какая температура, какое давление, какое сердцебиение. Каждый день это записываю. Вот меня с шестого выпустили. Считайте, сегодня одиннадцатый день, десятый. Я каждый день эти замеры пишу для себя. смотрю ну, я... Голос бодрый, слава богу. Последний раз, когда с вами общалась, у вас голос бодрый. Вале, накануне занятий в субботу, которые я проводил с ребятами, я могу сказать, что я от этого занятия в субботу получил колоссальное удовольствие от встречи с ребятами, от проведения занятия и то, чем мы занимались на этом занятии. И на сайте опять я говорю, если вы что-то забыли, заходите в новости, нажимайте, смотрите, вспоминаете чаще о том, о чем мы с вами во время наших занятий. Какие темы мы затрагиваем, зачем это надо и для чего Ну что, спасибо, давайте пока. Давайте до четверга. До четверга. Да. До свидания, Георгий Михайлович. До свидания, пока, счастливо. Всего доброго. Всего доброго, но задание последнее. Дома все-таки с предметами, возьмите, поработайте. Сегодня или завтра, завтра обязательно. Два разных предмета. Хорошо минимум возьмите два разных предмета, утром один, вечером второй. Зафиксируйте вашу личную разницу и вашу жизнь по отношению к первому предмету и по отношению ко второму. Потому что мы не относимся одинаково ни к предметам, ни к людям. У нас постоянно идет процесс открытия каких-то вопросов для себя и какой-то интерес постоянно присутствует. Поэтому давайте, вот обязательно, да, попробуйте, потому что в четверг я опять попрошу вас оживить предмет хотя бы один раз, попробую. Ладно? Хорошо. Пока. Спасибо. Пока. До свидания. До свидания.